Роддом номер восемь дарят подарки родившихся в этом роддоме. Восьмой роддом выдает роженицам огромные подарки. Итак, приехали с роддома. Посмотрим, что роддом подарил Коробки. Распаковка. Бэби бокс коробка Открываем Смотрим, что там за подарки Так Полная набитая коробка получается Хорошо Уже что-то гремит Это уже радует Погремушек целая куча Разных Сейчас посмотрим Угу, губки игры, мягкие. Угу. да. Да, мягкие, да, хорошие. хорошие такие. А это что? Давай рассмотрим. Это губки для игры Они резиновые. Яко набивна. Угу. Ну, наверное, шпротики, наверное, что-то. Поэтому да. скорее. Ну, по гремушка. Ребенку понравится любому. О, такой интересный мячик, каталка такая, да? Так, так еще многое другое. Грошечки дави, хороший кончик. Памперсы, какой размерчик? На ну, 2-5 килограмм, норма. Для пап, наверное. Нарисовали папу, значит памперсы это хорошо следующее вот что это памперсы либера угу. вот, застежками штук шестьдесят угу. шесть никакой вес Двоечка. вот он. от трех до шести килограмм ну как раз Нормально. Это что, вата да или что? Салфетка мокрая. Очень вещь. Накладки. И следующее. Что это? Накладки на груди, для груди туда, подставки такие. Угу. Молоко сочится, угу. чтобы не подтекало молоко наливчик. Такие штучки специальные, прокладки угу. для груди. Тоже а хорошие вкладки. Это у нас масло шампунька. Пена и пенка. Шампунь и пенка. А что за ферма? Джонсон? Джонсон. Mm -hmm. Болли. Разные фирмы ферма получается, да? Да. Yeah. это что у нас такое интересное? Носочки. Mm. Две пары. Mm. Термометр. Рыбка. Может, Нужная вещь. Нужная Термометр вещь. Термометр для воды. Угу. О, вообще маникюр. Думаю, Главное, не острые концы. С затупленными концами и хорошего качества. Термометр электронный хороший крем для сосков это уже для мамочки все предусмотрели молодцы что там еще еще пол коробки еще даже не посмотрели это что много, смотри. Шапочки. Хорошее качество. Да, такие приятненькие. О, какая распушонечка. Вот одна. А это уже кофточка с подгузничками. Да. Трусики. Человечек. За человечек. Человечек с ножками. Вы, это коротенький летний вариант. А это ручки длинненькие ножки, тоже закрытенькие, да? Нет, открытые. Открытые. открытые. Вот это уже закрытое. Хорошее качество, такое приятное все. Два, две пары. Два комплекта. Два комплекта. Это каждому давали, да? Да. Те, кто родил ребеночка, давали коробку. Продолжаем. На этом мы останавливаемся. Это пеленочка, угу. тоненькая, да? Угу. Угу. Это у нас одеяльце. он вот такой приятное, мягкое, хорошая, хорошая, хорошая. А пеленочка постельная постельная тоже молодцы ну это что большое ну разверни -посмотри. еще расскажешь эту о это, а -а -а. это простынинка такая детская постельное белье красивая такая рисуночки такие придумали а девочка мальчикам одинаковые коробки Нет, у каждого разные, у разные, разные коробки они себе там определили, что кому. Такие цвета нужны для мальчиков. Девочкам наверняка поярче. Это под одеяль. Под одеяльник белый. Вот Ой, одеяло дали, смотри, какое. Мягкое такое, большое. Силиконовое или какое Ну, теплое. Дальше. Пеленка. Угу, тоненькая еще одна пеленка, это уже третья, да, вторая. а это пеленка что? Такой это какая-то как с клееночкой, чувствуешь? А, она наверное, на пеленатор, на пеленатор наверно, потому что она такая мягенькая сверху, а вон написано что там, плюшка вологанная проникна, О, это, это, на это наверное когда купать угу. Потому что она не... Это, Может, баночку внутрь стели открыли? Ну, посмотрим. Наверное. Еще вот такую зелененькую дали. Вот это после бани 100%. Да. Это вот головка. Для головки все. Смотри, какое приятное. Такой конвертик. Хорошенький. Цвет приятный. А это что? Матрасик? Mm -hmm. О! Еще матрасик есть такой. А эту коробку можно использовать как кроватку. Ставим матрасик. Если надо, переносная кроватка. Вон, ручки специальные. Она плотная. Спасибо за подарки. Рожайте все и получайте радость и удовольствие. До свидания. Это была распаковка бэби-бокса. Вот такие замечательные подарки получила каждая роженица седьмого роддома. Шампунька хорошая с дозатором очень удобно видите бережный уход за новорожденным запахом или нет сейчас понюхаю приятно нежно так пахнет салфетки салфеток тоже нормальное количество упаковочка детские Вот пока я вам показала другую. Кроватку уже застелили. И можно ложить ребеночка. Но наш ребеночек спит в другой кроватке. Спасибо всем за внимание. Всем ставьте класс, класс, класс. Мне все понравилось. Вам, надеюсь, тоже. Вот такой карапуз должен спать в кроватке. Всем удачи, всем пока. Это наш одесский мэр постарался. Я вот достала, все посмотрела. Это действительно мэр города.